На моей волне Из в кармана человека резко полня Суммы на счете растут, фэк по ниндзер Дохнул сурпедар и теперь я в моменте Голая правда, попробуйте оденьте Играю в игры, которые на деньги а, Качаю толпу, они на моей волне кармана чё, резко полнее, суммы на счете растут по экспоненте, понятия нахнул дары теперь я в моменте была правда попробуйте одень играю в игры которые на деньги большие дела я тут еще настоящий После себя след, как на снегу Стали темно, я на сцене на свету За себя пакеты, вот его нет. С моим голосом скребу себе монету Теперь из пресс не качал его клетки Горячий, как положить руку на плиту Филай мне. бро на поле малой куда полез. Я просто передал пратику на вес. толпу, они а на моей волне. нулся в край. Айфилай мне. Бро на поле, малой куда полез. Я просто передал братику на вес. Я на студичке в рабочем поту. Острый язык братцы, ничего им плиту. Я нашептал им там как матру. Закраснеют, как будто бы манту. Много прошел, да типа был в аду. За курочка плала бивопу Живоны это пока я во рту Утяжелю карману стало легче Спрашма это не мой стечки Если моя, то он меня подлечит Достает лекарство, человек аптечка Никогда на сцене не даю осечек Подгорел колпак, я допустил протечку Копы я сюда всю наличку печь Мой он записал мое чистосердечко Качаю толпу, они на Качаю толпу, а не на моей. Филай like Бро на поле малой куда полез. Я просто перетал на вес. Чая толпу, они а на моей волне. Епанулся в край. Филай like Бро на поле малой куда полез. Я просто передал практику на вес.